Разберем решение 26 шестой задачи из второй части модуля геометрии ОГЭ 2015 года. В трапеции АВЦД основания АД и BC равны, соответственно, 32 и 24, а сумма углов при основании АД равна 90 градусов. Найдите радиус окружности, проходящий через точки А и В, и касающийся прямой CD, если АВ равно 7 для начала необходимо построить график, точнее рисунок, по условию. Нам дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. Начертим трапецию. Лучше чертить неравнобокую трапецию, то есть неравноведренную, чтобы не делать... Неправильных выводов при решении задач, Чтобы не хотелось применять свойства равноведренной трапеции А, В, С, Д. Нам известно, что окружность проходит через точки А и В и касается прямой CD. То есть вот этой прямой касается и через вот эти точки проходит. Как построить? Как найти? как построить окружность, и для этого нам необходимо определиться с центром этой окружности, то есть примерно, где лежит центр такой окружности. Так как окружность у нас проходит через две точки, то есть э, это э, края отрезка стороны АВ, то центр окружности будет лежать на пересечении, серединых перпендикуляров. То есть если к стороне АВ привести серединный перпендикуляр, ну, примерно. Как-то так, да? То точка О, то есть центр окружности, будет равно удалена от А и В. Ну, примерно выберем эту точку, ну, где-то, наверное, здесь. Примерно. Теперь попробуем построить окружность ну Сейчас она получится кривой, да? примерно, но нам нужно построить примерно, то есть не точно, не нужно вырисовывать эту окружность. Ну, Как-то так. Немножко кривая, но главное делать верные рассуждения не, из самого, не столько из самого рисунка, сколько используя различные теоремы и свойства фигур. Вот это у нас будет точка О. Пусть это будет серединный перпендикуляр. Ну, мы его, в принципе, так и строили. Да? По условию известно, что сторона АД равна 32 сантиметрам, ВС – 24 см, АВ7, и сумма углов при большем основании равна 90 градусов. Из того, что сумма углов вот этих равна 90 градусов, можно сделать вывод, что если мы продолжим сторону АВ и СД до их пересечения, то полученный угол будет прямой. Ну вот, продолжим мы. То есть вот этот треугольник будет прямоугольным. Ну, отметим эту точку М, допустим. Эту точку, ну как, ну отметим. Получается... Вот это у нас... Вот это... И вот это, это все радиусы. Нам необходимо найти как раз радиус окружности. Из того, что сумма углов равна 90 градусов, следует, что угол М равен 90 градусов. Из чего следует, что треугольник А, М, Д прямоугольный. Также что мы видим? Треугольник АМД и треугольник БМЦ подобны. АМД подобен треугольнику БМЦ. Почему? По двум углам. Один угол общий 90 градусов, и какой-нибудь из этих углов будет равен, соответственно. Так как у нас БЦ и АД параллельные прямые, по условию дана трапеция, основание у трапеции. Параллельно, то вот эти углы будут равны соответственно, как односторонние. Теперь посмотрим, каков коэффициент подобия данных треугольников. Мы знаем, что AD относится к BC как сторона АМ, относится к ВМ. АД и ВЦ у нас по условию даны 32 деленные на 24. Если мы сократим, получим 4 трети. Соответственно, АМ относится к ВМ как 4 к 3. Из вот этого равенства можно найти ВМ. Заметим, что АМ Отрезок АМ состоит из двух отрезков АБ и БМ. АБ плюс БМ. АБ по условию у нас дан равно 7. Подставим. Теперь вот это выражение подставим в числитель вместо АМ. То есть 7 плюс БМ деленное на БМ равно 4 третьих. Воспользуемся свойством пропорции. Накрест перемножаем. И приравниваем. 3 умножить на 7 плюс ВМ равно 4 ВМ. Раскрываем скобки. 3 ВМ равно 4 ВМ. Перенесем 3 ВМ с противоположным знаком вправо. И получим ВМ равен 21. То есть ВМ у нас 21. Следовательно, АМ равно 21 плюс 7. 28. Рассмотрим треугольник BMC прямоугольный. Соответственно, по теореме Пифагора мы можем найти оставшийся катет MC. MC равен квадратный корень из квадрат гипотенузы BC в квадрате вычесть квадрат известного катета. И ту и ту сторону мы знаем, подставляем числа, получаем. Вместо BC мы подставляем 24 в квадрате и минус 21 в квадрате. Мы воспользуемся формулой сокращенного умножения. Это квадрат разности. То есть 24 минус 21, 24 плюс 21. Все под квадратным корнем. 24 минус 21 это 3, и 24 плюс 21 это 45. 45 разложим на множители, это 5 и 9. Из девятки у нас квадратный корень извлечется, а 3 и 5 перемножим, корень не извлекается. Соответственно, mc у нас равно 3 корня из 15. Ну, соответственно, можем найти всю сторону md. Знаем, что md относится к mc как 4 к 3. Соответственно, md равно 4 третьих умножить на mc, то есть 3 корня из 15. Ну, троечки сократятся, 4 корня из 15. Ну и, соответственно, вот этот отрезочек CD будет равен 4 корня из 15 минус 3 корня из 15, то есть сам корень из 15. Возможно, при решении задачи данный отрезок нам может пригодиться. Теперь давайте рассмотрим фигуру четырехугольник О, К, М, ну и, допустим, Т. О, К, М, Т. Заметим, что ОК – это середина перпендикуляра к стороне, соответственно, угол равен 90 градусов. Угол КМТ 90 градусов. Уже объясняли почему, да, продолжение сторон перпендикулярны друг другу. ОТ перпендикуляр к МД, потому что у нас известно, что окружность касается МД, а известно по свойству касательной к окружности касательное перпендикулярно радиусу в точке касания. Что мы видим? Получается четырехугольник, который называется прямоугольником. У нас уже есть три угла по 90 градусов, соответственно, четвертый угол тоже будет 90 градусов. Следовательно, ОКМТ – это прямоугольник. Конечно, по рисунку это очень отдаленно напоминает прямоугольник, но это в связи с нашей погрешностью при построении окружности, так как мы не могли точно с вами определить точку О, да, то есть на каком точно радиусе, каков точно радиус этой окружности. Если перестроить этот рисунок и сделать окружность с помощью циркуля, то данная фигура будет довольно четко напоминать прямоугольник. Из определения прямоугольника мы знаем, что прямоугольник это параллелограмм, у которого все углы по 90 градусов, а параллелограмм это четырехугольник, у которого противоположные стороны равны и параллельны. Из данного определения нам важно то, что противоположные стороны равны. А я спешу, что по определению... Противоположная сторона ОТ Противоположная сторона равна стороне КМ, так же как и ОК, OK. ОК OK равна МТ. Посмотрим, какой из данных отрезков нам удобнее найти. Ну, удобнее, скорее всего, найти КМ, так как мы уже нашли здесь части сторон. Запишем Чему равно КМ? КМ состоит из двух отрезков КБ и БМ. По условию, мы, точнее по построению, ОК – это был серединный перпендикуляр КБ. Следовательно, точка К – это центр АБ, К – это середина АБ. Значит, АК равно КБ и равно 7 пополам, то есть 3,5. И БМ у нас известно, мы уже находили. Получается 24,5 сантиметров. КМ. А также известно, что ОТ и OK, ОК, точнее ОТ, это радиус окружности. И он равен 24,5, что и требовалось нам найти.